Газогенератор S2000, замер производительности при температуре электролита 28 градусов. Производительность составляет при максимальной мощности 1971 литр газовой смеси в час.